Из неведомых краев они пришли. Живут они уединенно, за пределами города. Степень колдовской силы их неизвестна. Мы должны быть очень осторожны в обращении с ними. Пристальное наблюдение должно продолжаться. Хранитель Ксавье, трактат о магах. Для Земля хранятся общины иноземных магов, известных как Братство Руки. Они живут в комплексе огромных башен, где практикуют искусство магии земли, воздуха, огня и воды. Талисман, видимо, хранится в башне земли, но маловато шансов, что достать его будет просто. Несомненно, Талисман хорошо охраняется, вероятнее вероятно, всего, защищен волшебством. Но я знаю, что маги очень любят все записывать. Думаю, мне удастся найти какие-нибудь полезные записи их драгоценные безделушки. Подкупив пару слуг, я заполучил карту служебных помещений. Это лучшее, что я смог бы найти, ведь только самим магам позволено входить в башню. Я проникнул во внутренний двор как раз перед входом в центральную башню. Оказавшись внутри, нужно будет пошевелиться, чтобы найти талисман. Не думаю, что долго протянул в открытой схватке с магами. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить Вора Итак, а, а, из увиденного видоса, видосика ролика, короче, мы поняли, что а, братство руки это некие, короче, братство, некое братство магов Вот, а, и они, короче, находятся в башнях, <лзывы> в башнях магов Короче, вот так вот. А, короче, миссия башня башни магов и наше задание отыскать местонахождение талисмана земли. Так, украсть талисман земли, естественно. Укради драгоценные очки из центральной библиотеки. Очки. Так, укради жилище капитана медальон святого Бурингдена. Набери добычу на 1800 монет, никого не убивай, покинь башни магов. Окей. А, Судя по всему, из э, ролика было понятно, что башен несколько. Вода, воздух, земля, огонь, да? Получается так, вот. Но э, нам нужно найти только талисман земли. Судя по всему, э, только талисман земли находится у них. Братство, ну как мы прочитали, да помните? Э, Братство в руки, находится только земля. Потом у хамеритов какой-то там. А, талисман Потом э, в старом городе По-моему каких-то там да трущобах старого города И в каком-то затерянном, по-моему, городе вот. Так, что у нас по картам По картам у нас тут есть Собственно э, Башня огня, башня земли, башня воды Вот они, башни Библиотека, вот здесь вот нам нужно будет Найти что-то очки да Ну а дальше Не знаю, дальше искать, так крепость магов нижняя библиотека единица второй третий этаж Нет. я думаю нам придется короче повозиться так а что нам нужно будет нам нужно по-любому будет значит вспышки потому что маги маги на второе так Водяные стрелы, давайте возьмем. Водяные стрелы, по-любому там тушить надо будет свет. Возьмем, давайте десяточку, пускай будет 18, да? Так, зелье дыхания, я не знаю. Так, а, есть стреляющие зелье, у нас одно. Давайте, наверное, зелье дыхания, одно на всякий случай, вдруг нам придется плавать. Маховые стрелы. Тоже, наверное, пригодятся. Так, сколько я? Давайте 5. Давайте 5. С верёвкой, кстати, с веревкой, с веревкой, с верёвкой у меня ни одной нет. Давайте с веревкой три штуки возьмем. Ну и, в принципе, так вот будет достаточно. Окей, давайте начинать. И вот мы, собственно, а, где главный вход, скорее всего, да? Главный вход, окей. Так, из чего бы начать? погоди ка главный вход. Это получается... Если я лицом вот так крепость стою, получается справа от меня будет башня воздуха, да, башня огня слева, так же, да, здесь вот, иди ка а это что за дверь, угу. Хо -хо -хо. так, ладно, погоди-ка, погоди я не понимаю. А, это вход в крепость магов. Вон он, что. Это вход в крепость магов. Так, вот здесь это у нас... А, кстати, башни видно было, да? Ага, башня земли, наверное, вот эта. А там башня огня такая оранжевая, скорее всего, да? Получается так. А, воздуха. Не, не земли, а воздуха. Ладно, окей. Давайте порядку стану семенем в земле и буду здесь что-то что и не пытайся убежать в смысле То, что что ты прячешься говорит о твоей трусости чужак я уже кто-то увидел что я он скрылся во тьме но время на моей, время на моей стороне, стороне. У меня уже какой-то маг, уезжаю, у меня волны, уже какой-то маг, короче, нашел. Уже начало, короче, меня уже спалили. А у них здесь этих, нет никаких сирен. Да-да-да. Удалось скрыться так. Вечное пламя тебя. Давай выходи. Смотри какой, а. Тебе не справится со мной, глупец. Да я понимаю, что мне не справится. За... Че ты на меня-то смотришь? Тихо! Смотри какой. На меня смотрит и смотрит. Я неуязвимый. Ой, погоди, а это чё что это за полтергейст? Э! Погоди-ка, ключ. Ключ, ключ, ключ. Что-то в самом начале какой-то трэш у меня здесь начался. Чужак. Возвращайся, Возвращайся, вечно, домик, Фу, что то какой-то трэш, короче, в самом начале у меня тут получился. Я не знаю. Как-то не собрано успел короче дверь открыть Баш ваш не находится чужак. чужак можешь убегать мы хотим остаться наедине что ты все ко мне ты идешь вот так вот так это в бессознание Два разных мага, смотри, да? Судя по всему, это огонь, а вот это, вот, как полтергейс, это, наверное, воздух, да? Ветер там, воздух. Вот. Ладно. Надо быть поаккуратнее. Это что-то в самом начале какой-то трэш. Так. Ага. Это мы к башне огня пошли. Окей. Какой-то Сад. Вот она, башня огня. А есть здесь какие-нибудь, не знаю. Места о, дверца. Места где-то всякие ништяки. Да, огонь, смотри, нарисован огонь. Значит, это башня огня. А. А у меня нет, да, ключей? А, нет, погоди, у меня же ключ там какой-то есть Ну-ка Нет? Не взломать такие штуки? Короче, мне какой-то, не знаю, наверное, этот Какой-то медальон надо, или фиг знает Специальный ключ какой-то Ладно, окей Допустим Так там у нас, вон там дверь. Уже смотри, электричество не, не все эти лампочки. Вот да откроет и дверь-то, не все эти лампочки можно, короче, потушить. Ну то, что можно потушить, то будем тушить. Оп. К Примеру, да? Так. 1800 нам надо набрать Золотишко А это где я? Это наверное ко второй башне Наверное вышел, да, сейчас? Тихо, погоди Я вот это закрою сейчас А где я сейчас нахожусь? Тихо, лестница Давай-ка вот здесь все глянем Так, ну что-то мне, я так по нему предполагаю, что эта лестница ведет, короче, сама охрана Эта лестница, я так предполагаю, ведет, короче, крепость вот эту магов, да? Не знаю, стоит ли пока идти, давайте-ка... Знаете, что сделаем? Так. Это я тоже сейчас потушу. Так вот. Давайте, знаете, что сделаем? Пройдемся по периметру. На не будем подниматься. Идет, это идет Маг, очередной маг идет А там еще один, смотри Отлично, еще один ключ Это же здесь Там еще один ходит Так, а это а какая-то Что это за башня здесь? Почему у меня здесь ничего не отмечено, где я нахожусь? Так, на ну, второго, второго, второго мага. Вот еще одна, короче, башня. Что это за башня? Это башня у нас земли, да, получается? Башня земли, это я... А, я вот так вот прошел, башня земли. Ага, ясно, понятно. Короче, нам нужны ключи. Я не знаю, вот эти ключи, которые я взял, они подходят, не подходят. Ключ, просто ключ. Это ключ тоже, просто ключ. Не знаю. Там какие-то специальные ключи, наверное, надо. Так, где этот маг второй? Идет, идет. Тихо. Это, судя по всему, короче, маг земли. Видишь, такой коричневый. Да, возьми ты его. возьми ты этого мага земли, просто земли. Окей. <гас> он смотрит на меня, да, на меня. Отворачиваться ты умеешь, нет? Так, отлично, отворачиваться он умеет. Отдыхай. так по судя по всему по два мага да здесь хотя не факт может здесь и побольше ходит ладно не будем гадать это куда я пришел а, понятно так ну это я сейчас выйду к, к этому к башне воды скорее всего так что здесь у нас есть монетки ох ох, ох сколько много монеток да О, вот это я удачно зашел вот это я удачно зашел так сделаем наверное следующее вот это я потушу Оп. и вот этого я вот сюда вот отнесу что вдруг здесь ходит еще какой-нибудь патруль не сюда еще да. один почему-то не поднимаешь ты его город не тупи не тупи да, отдыхайте Так, ну это вода, да, получается? Это башня воды, наверное, скорее всего. Там еще один охранник. Или это. Или это. Или это маг? Так, а... Узнать место нахождение талисмана земли. Ой. Вот это что-то да так, смотри Смирай себе Это удачно Так, ладно, надо как-то слезть Не упасть Боюсь я этих всех лестниц, короче Вот таких вот Так, ну, смотри, здесь еще Есть у нас Обычные Еще у нас тут Всякие Монетки Такое золото. Так, и ящики. Ага, водяная. Ага, еще. Тихо-тихо. Это поверх ходит или... Или здесь? Так, а где я нахожусь? В темнице. Ух мать. Ух мать. Так, ладно, я пока это все закрою. Я пока сюда, наверное, я думаю, рано. Мы давайте периметр рассмотрим. Что мне там? Давай, давай, давай. Опа, хорошо. Закрою пока. Так, где то Где ходят? Хоть ходит, Так он пошел в обход, он, наверное, сейчас вот здесь пойдет. Так он не один. Их двое, да? Надо заднего, короче, сейчас вырубить. Да, вырубить и открыть его. Просто идеально. Так, ладно, здесь лежит. Окей, здесь я охрану замочил. Сейчас я этого еще... сохранка. Юпи. Блин, непонятно, что за ключи у них. Возможно, может это от башни магов что-то там. Вот ключи. Так, я не знаю, куда его оставить, где его? Бросить. Вот здесь. Так. Там еще где-то охранника мы видели, да? Возле, прямо возле, возле башни. На все вопросы которые есть у меня ты где у нас сам собой а нет их двое так, так сейчас второго еще надо так, так так в тень в тень в тень ты идешь в тень так а второй где где-то вот пошел. Ух ты, их ли там еще двое. ч их так много-то здесь? Трое. Это же есть Просто идеально. Просто идеально. Так. Хорошо, так сюда идешь Очки я заберу. Тоже так, вот в кучку сейчас я их сложу. Нормально такие, да? Так, а башня воды. Окей. Башня воды. упа Да ладно. А у башни воды, короче, замок сломан. Так, ладно, окей. Запомним, башня воды, замок сломан, поэтому туда можно попасть. Значит, поиски нач... оттуда и начнем, с башни воды. Вот. Сейчас я хочу посмотреть, где мы еще там не были. Мы не были... Куда мы еще не заходили? Так, мы здесь башни огня были, башня земли были. Здесь мы сейчас... Мы не были еще воздуха. Давайте в воздух сходим и а потом пойдем, короче, в башню воды смотреть тут. Еще мешочек. Здесь мы, Оп. тут тоже, наверное, да? Вот так вот, точно. Так, там у нас, а никого нет. Значит, делаем так. Да, в принципе, вот это можно не, это, не тушить. Я так думаю. Так, а это у нас центральная башня, наверное, скорее всего, да? Закрыто. А, вот и ключи пошли вход. Так, это у нас закрыто, короче, это у нас... Это я сейчас зайду. Крепость магов. Второй этаж. Окей, закрываем. Окей, так Так сказал бедняк Оттуда мы пришли, значит идем Все, дэ Это у нас Да, воздух Это у нас воздух Как раз два мага ходят Сейчас мы одного Второго Пац Пац Хорошо да, эти ключи, это, скорее всего, ключи от э, башни магов. А вот как башни открывать, э, ну, огня там са, сами вот эти башни огня, башни воздуха, как их открывать, это, наверное, мы будем узнавать уже дальше. Так, туда и. Я... А, это главный вход понятно, оставляем открытый. Так, э, ветер, да? У ветер, у ветер, тоже закрыт. Понятно. Остается идти, короче, в башню воды. В принципе, да? Да. Значит, так, так и делаем, короче. Я оттуда, я отсюда пришел, да, он там урытые два мага Тихо свистит? Не свести денег не будет Окей, так, идем в башню воды Раз она открыта, значит идем в первую очередь туда Потом уже будем смотреть Так, а в любом случае, наверное, будут всякие головоломки. Ну, не головоломки, а эти ловушки. всего. Смотри, как, да? Просто лестница из воды. А это как? Во! О! Не зря Я, кстати, зелье дыхания взял. Не зря прикольно да прикольно так ладно а -а -а. ключ земли вот собственно и башня земли ключ земли окей понятно Значит, значит мы плывем с вами Плывем Идем сейчас, короче, к земле Ну, в принципе, там, наверное, есть талисман И так вот, Логично подумать, да? Все просто, все очень просто Так, где у нас земля? Земля, земля, земля Так, мы сейчас в башне воды Нам нужно идти нам нужно и так, вот здесь сейчас так мы вот не проходим вот здесь у нас земля да почему показано скорее всего да это вот земля башни земли а где там вход Башенка земли. Ага. Уже у нас маг сразу сходит. Так погоди я на свету. Сон ли это? Сон ли это? сон ли это? Отдыхай. Ловчок наверх. Если чё тут. Ага, здесь маховая стрела пригодится, раз она здесь лежит. А если, судя по всему, судя по всему, если башня с водой там было все водяное Здесь будет Все связанное с землей Так, давай почитаем Холодная земля плотно Кутывает нас Тугие вены башенных туннелей ласкают Пульсирующие сердце тяжелого камня Овладев искусством своего элемента Я прыгаю по падающим камням валуны парят Словно птицы На бросах стиха записанная книжка, записанная книжка Адепта Аруна. Да. Окей. Окей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, Кто нарушает? Кто? Там наверху еще ходит. Гляди-ка. Так я а, Заберусь, да, сюда Ага Он, он меня видит, да? По-любому А вот это я могу Выключить? Нет Гриб я выключить не могу Так, надо... Надо И так сделать, что. Погоди-ка, погоди-ка. Он здесь пройдет. Окей, отлично. какой странный И не думай тихо тихо, тихо, тихо, тихо. Вечное, вечное пламя исцелит тебя. Эха. Почувствуй, жало моего гнева. Я чувствую жалоб моего гнева. Так, где ты? Я уничтожу тебя. Так, знаешь, как делается? Ну, вспышка. Видишь ли ты смерть, что таится во тьме? Где? Тебе тебе не удастся уйти от судьбы. Ты прикинь ка? Это прикольно получилось сейчас. Так, окей. Так. А, мне нужно, судя по всему, вон туда попасть. А сделать это можно, скорее всего. А! Веревкой. Нет? Да? Я думаю, да. Стрела с веревкой. насколько высоко лезть смотри тут туда можно залезть еще а можно туда вот еще тут еще ходит Честно тебе, сейчас и тебе, сейчас и тебе. Ат-ат-ат-ат. -та. Так. Я отсюда пришел, да? Ага. Отсюда я пришел. Потом вот так прошел, короче, и повернул сюда. А вот здесь что? идет эй, эй. просто магов вышибаешь как нифиг ну, за столько времени уже видатель придорочился так туда наверх подняться можно здесь какие-то виде стрела не ловушка ли не просто так же стрела короче вот ну то мне кажется ловушка какая-то здесь есть нет сюда вот наверх блеха я столько-то пропустил Падов ступа пропустил, смотрел сюда наверх, там вон дверь какая-то. Кто, Кто тих, тих, тих, тих, тих, тих. Тих. Он бьет как затихающий бриз. Он бьет как затихающий бриз. Это как? Так, он за мной не вижу, да? friends, нет? <свист> окей. Да, я сейчас. А, знаешь, куда я не залазил? Я не а, так сейчас вниже спущусь. Я дико ниже, ниже, ниже, вот. Ниже спуститься и посмотреть. где-то там была такая выемка короче куда можно было залезть это здесь люди вот а, а как тут? а, -а, -а, -а, -а веревка наверно не сработает да то что это камень а, а нет, смотри. Не камень, это а земля, значит, получается, да? Из земли все сделано. Ааа! -а -а -а. мать. Понятно. Ладно, давайте, друзья, сохранимся, вот. И продолжим уже следующей серии. Потому что у меня видос уже потом подошел к концу. Вот, э, посмотрим, что за этой дверью Там, по-моему, мы еще что-то, да, куда-то там Выше не поднялись Ну, в первую очередь, наверное, эти, за этим замочком посмотрим, что находится Вот, если вам понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на инстаграм, комментируем С вами был Валерий, до Пока.